А сейчас, друзья, йога для активации. Начнем с вами с активации наших суставов. Как обычно, мы начинаем с наших пальчиков. Туда-сюда мы прокручиваем их. Это так называемая настройка на практику, мы настраиваемся на практику, мы отходим ментально от всего внешнего мира и пытаемся сонастроиться со своим Высшим Я и почувствовать свое предназначение и осознать себя через йогу. Так, друзья, переводим это все на кисти. Аккуратненько мы с вами прокручиваем в одну сторону и прокручиваем в другую сторону. Будьте очень внимательны и смотрите на свои ощущения. Да? Никаких блокад в принципе не должно быть. Но если вы вдруг ощущаете какие-то блокады, аккуратненько прокручиваете тогда кистью. С этой стороны мы делаем то же самое. Прокручиваем в одну в другую сторону. Отлично, здесь делаем намасте и опускаем вместе две ладошки, не разжимая вот эти основания ладошек. Как можно ниже опускаем их вниз, да придавливаем со всей силой друг к дружке. Отлично, переворачиваем и ведем то же самое наверх. Сильно-сильно-сильно ведем наверх, переворачиваем снова и пытаемся перевернуть их к самому телу. Отлично, поднимаем руки наверх. Прокручиваем в другую сторону, таким образом, чтобы у нас тыльные стороны ладони становились. И опускаем снова вниз. Отлично. И возвращаем руки на место. Локтевые суставы прокручиваем к себе. Прокручиваем предплечье от себя. Отлично. Здесь одно предплечье мы крутим вперед, другое предплечье крутим назад. И в другую сторону то же самое. Отлично. Половину разминки мы сделали. И именно в половине разминки я всегда напоминаю о том, что у нас наша макушка тянется наверх, а копчик тянется вниз, тем самым таз подается вперед. И у нас полностью идеальная прямая спина. И мы проворачиваемся немножечко в одну, в другую сторону, чтобы почувствовать свою центральную ось. Да, вот она, центральная ось, я ее чувствую, надеюсь, вы это чувствуете тоже. И на этой центральной оси, на ментальной этой центральной оси мы делаем дальше наше упражнение. Поехали дальше, друзья. Плечи ставим две ладони вместе. Одна ладонь у нас идет вниз, рука абсолютно прямая, другая ладонь идет вверх, абсолютно прямая. Делаем два полных круга, не сгибаем руки и встречаемся то же самое впереди. Пару раз мы это делаем. Ощущаем, как в плечевых суставах у нас проворачиваются. И в другую сторону мы делаем то же самое буквально пару раз. Отлично. Бросаем вниз. Сейчас, друзья, кладем нашу ладошку на плечо. Протягиваем руку вперед и прокручиваем плечом в одну в другую сторону. Ощущаем, как там все хрустит и дергается. Ощущаем сложный механизм в нашем плечевом суставе. Отлично. С этой стороны мы делаем абсолютно то же самое. Прокручиваем в одну сторону и прокручиваем в другую сторону. Отлично. Теперь, друзья, плечами вперед. Плечами назад. Отлично. Плечи максимум свели вместе. Плечи максимально. Плечи разнесли в разные стороны. Грудную клетку максимально выпятили вперед. остановились вперед. Теперь шея. Вперед. Назад, вперед, назад, в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону, вперед, назад. И прокрутили пару раз. В одну сторону, прокрутили головой, в другую сторону пару раз. Отлично. Опускаемся снова к плечам. Одно плечо мы проворачиваем вперед, другое плечо мы проворачиваем назад. И в обратную сторону. Правое плечо теперь назад, левое плечо вперед. Отлично. Друзья, расставляем наши ступни немножечко подальше, проверяем, чтобы они для нас казались параллельными. Выставляем таз немножечко вперед, делаем спину прямой, расслабляем все мышцы спины, да, легкость, спокойствие у нас в спине. Никаких зажимов, никаких блокад и прокручиваем наши плечи вперед. Отлично, проключиваем сильнее, еще сильнее, максимально сильнее означает не быстро, а максимально амплитудно. Здесь добавляем грудную клетку, грудная клетка выпячивается вперед, ноги выпрямляются, таз уходит в легкий лордоз назад, грудная клетка вперед и лопатки вместе. Здесь наверх, назад мы сгибаем колени, вытягиваем таз вперед, округляем спину, наклоняем голову вниз. И снова делаем тот же самый круг. Отлично. Таким образом вперед и делаем это назад. Не забываем сгибать колени в принципе. Особо думать в этом упражнении не надо. Тело само подстроится под телесную волну, потому что телесная волна для нашего тела это абсолютно нормально и гармонично. В другую сторону делаем абсолютно то же самое. Сначала вращаем плечами. Затем увеличиваем амплитуду, затем добавляем грудную клетку. Вот она выходит вперед, опускаем плечи вниз, мы втягиваем грудную клетку вниз и снова выводим ее вперед. Таким образом мы и плечи, и грудная клетка у нас вместе. Если мы двигаем при этом еще и тазом то тогда у нас прорабатывается и поясница, и нижние отделы позвоночника. Но, друзья, очень важно делать это все расслабленно. Не надо ничего напрягать. Не надо никакие мышцы там тянуть куда-то или чего-то сильно перенапрягать. Все должно быть естественно, расслабленно и гармонично. Теперь... Поясница и тазобедренные суставы. Ноги прямые, вращаем тазом в одну сторону, вращаем тазом в другую сторону. Да, когда мы вращаем тазом, пытаемся, чтобы таз был постоянно ориентирован вперед, чтобы мы задействовали только нашу поясницу, не каких-то тазобедренных суставов. В одну сторону и в другую сторону. Теперь, друзья, мое любимое упражнение. Берем двойной замочек, ставим ноги наши параллельные ступни, Здесь сделаем замочек таким образом, тянем максимально вперед наши плечи, локти и ладони. Таз проворачиваем максимально вперед, округляем максимально спину, голову не обязательно опускать вниз, можно держать ее немножко на весу. И только один таз, только один таз отводим назад, да, плечами никуда не дергаем, как был он у нас, так и есть. Да, люди в тяжелой атлетике, например, они берут штангу и таким образом разминают свою поясницу. Представьте, что у вас в ладонях стоит тоже 100-килограммовая штанга, и вы не можете ни плечами, ни ладонями, ни их пошевелить. И прокручиваем тазом в одну, в другую сторону, если это возможно, если у вас не болит поясница. Отлично, возвращаемся обратно, делаем то же самое, но с переполисовкой. То есть мы берем наши руки, складываем замочек назад, немножечко повыше устремляем наши ладони, не обязательно их задирать куда-то аж туда далеко, высоко. Немножечко наклоняем вперед, ноги у нас выпрямлены, естественным образом таз у нас подается назад в легкий лордоз, и мы только один единственный таз поворачиваем вперед, при этом лопатки максимально сведены вместе вперед. И назад. Пару раз. Ощущение, конечно же, первичное внимание на ощущениях в пояснице. И парочку раз провернули тазом в одну сторону и провернули его в другую сторону. Да? Ощутили, как поясница у нас работает, как нижние мышцы спины у нас с вами включаются. Теперь тазобедренные суставы. Расставляем ноги немножечко пошире. Чтобы они были параллельны, конечно же, если вам тяжело, можно немножко развернуть, то есть это не суть важно. это на тазобедные суставы. Но если возможно, чтобы ступни были параллельны, делайте, конечно, чтобы они были параллельны. Опускаемся максимально низко, насколько мы можем стоять из состояния наших бедер, чтобы нам было не тяжело. Расслабляемся для этого, упираемся очень хорошо ладонями в наши колени. Расставляем ладонями наши колени максимально в разные стороны. Да, я когда это делаю, у меня даже ступни немножечко разворачиваются на ребра. В одну сторону прокручиваем тазом и в другую сторону мы прокручиваем тазом. Если нам тяжело прокручивать, делать полный круг, немножко подаем таз вперед, немножко подаем таз назад, как бы качаем. В одну сторону и в другой диагонали, то есть справа налево. Отлично. Возвращаемся обратно наверх. И переходим к нашим ногам. Здесь ступня правой ноги поднимаем. Если вам тяжело сохранить равновесие, попытайтесь сделать это упражнение все же на весу. То есть можно, конечно, прислониться к чему-нибудь, тогда не будет никакого большого эффекта. Лучше ногу немножко ниже попустить и делать это без поддержки. Вращаем ступней в одну сторону, вращаем ступней в другую сторону. Во время этого упражнения и вообще в принципе во время упражнения на балансы не забываем держать центральную ось. А для этого, чтобы не забыть, мы тянем нашу макушечку наверх. Да, мы вот тянем макушку наверх, ставим центральную ось и проворачиваем ступней в одну в другую сторону. Отлично. Здесь пальцы ног прячем, здесь выставляем их и парочку раз ощущаем свой голеностоп. Как там у нас все работает. Отлично все работает. Идем к другому. Вращаем левой ступней в одну сторону, вращаем в другую сторону. Отлично. Здесь снова спрятали. Здесь выставили снова. Хорошенечко все размяли. Да, в этом упражнении можно, конечно, еще и телом придавить, чтобы интенсивнее было. Это как вам будет угодно. И, конечно же, максимум веса на голеностоп полностью Всем телом. Коленки. Коленки мы берем с вами, ставим вместе, ступни вместе, спина прямая, опускаемся немножечко ниже, настолько низко мы опускаемся, насколько позволяет у нас наши пятки, которые стоят на полу. То есть, если я ниже чуть опущусь, у меня уже пятки поднимаются. Вот так вот максимум. И проворачиваем парочку кругов в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Здесь делаем полукруг слева, проворачиваем вперед, направо. Справа снова сдвигаем колени налево и сделаем полукруг назад. То есть выпрямляем ноги и снова их сгибаем. Снова очутились справа, снова налево и впереди. Снова налево и сзади. Снова налево впереди, снова налево. Сзади получается такая восьмерочка. Мы здесь сделали одну восьмерку и обратную восьмерку, то есть, когда мы уже слева возвращаемся направо. Отлично. Но в этом упражнении максимально нужно назад, когда мы идем выпрямлять колени. Ноги полностью выпрямлены. А впереди максимально изгинать, чтобы ступни стояли на полу. Тазобедренные суставы. Со мной вместе мы делаем следующее упражнение. Мы разворачиваем колено. Делаем это со мной пять раз. На протяжении всего упражнения не забываем, что ступня не касается пола. Очень важно, когда вы делаете это упражнение, пожалуйста, не опирайтесь ни о стену или о какой-то предмет. Если вам тяжело держать равновесие, делайте это лучше, держась ногой за пол и просто как бы разводя колено. Да, равновесие здесь очень важно. Поехали, друзья, со мной вместе. Раз, два,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 Отлично, друзья, мы размяли с вами тазобедные суставы и делаем сейчас такую легкую йогическую разминку. Для этого мы берем нашу правую ногу, правую ступню в нашу левую руку и попытаемся нашу пятку поближе к тазобедренному суставу придвинуть. Да, пожалуйста, не насилуйте тело, это просто тест. Пытаемся наше колено отодвинуть вниз. Как максимум это получается. Да? Некоторых чуть-чуть получается, это уже здорово. Некоторым нужен, конечно же, полностью, когда он опускается. Как вам угодно, не насилуйте свои коленные суставы. И то же самое вперед. Да? То есть мы берем нашу руку и немножко притягиваем вверх. Получается вниз и получается вверх. Снова вниз и снова вверх. Отлично. Опускаем. Проделываем ту же самую процедуру с нашим другим. Коленом. Здесь где-то идеально, конечно, если пятка стоит вот на этой косточке тазобедренного сустава, на тазу. И опускаем это вниз, опускаем вверх. Вниз и вверх. Да, это просто тест, это просто разминочка, пожалуйста. Не нужно там себе никуда ничего тянуть. Отлично. И последнее упражнение из нашей разминочки. Берем нашу правую ступню, левую Ладонь и пытаемся выпрямить. Выпрямляем. Да? Если у нас получается сохранить равновесие, важно не обязательно выпрямлять. Можно, конечно, и так стоять, главное, чтобы вы сохраняли равновесие. Берем нашу другую руку, подключаемся к нисходящему потоку. Через намасте ощущаем, как он проходит через нашу центральную ось. Отлично! Переводим руку, но ногу сохраняем. То есть правая нога, правая рука. То же самое делаем. Выпрямляем ее вперед. По нисходящему потоку сохраняем ощущение центральной оси. Если сохраняется у нас ощущение, если мы можем делать этот баланс, отводим ногу в сторону. Отлично. И для этой стороны проделаем абсолютно то же самое. Я уверен, друзья, что это будет намного легче, потому что в ментальном мы уже подготовлены, мы уже знаем, что нас ожидает. Нету страха перед неизвестностью. Здесь левая ступня, правая рука. Переводим вперед. Подключаемся к центральному потоку. Ощущаем его. Отводим, переводим на другую руку, левая нога, левая рука. Вперед, центральный поток, центральная ментальная ось и отводим в сторону. Отлично. Теперь, друзья, глоточек воды, это очень важно. Итак, друзья, двигаемся с вами дальше. Мы ставим с вами ноги вместе, сейчас мы будем с вами наклоняться вперед. Так называемая падахастасана. Сразу скажу вам, что если у вас какие-то проблемы в спине, если вы ощущаете, что сейчас будете наклоняться вниз и у вас будут какие-то боли, пожалуйста, расставьте ноги немножечко подальше, примерно на ширине таза или даже на ширине плеч. Тогда наклон будет осуществляться более за счет задней поверхности бедра, а не за счет мышц спины, то есть вам будет легче при этом. Если же, друзья, вы уверены в своих мышцах, то, конечно, давайте делать это классически, то есть ноги делать вместе. Со вдохом мы поднимаем руки наверх, сильно-сильно поднимаем руки наверх, тянемся максимально наверх, переходим на носочки, еще сильнее тянемся наверх и опускаемся вниз, опускаем руки полностью, выдох. Опускаемся чуть-чуть на коленках вниз, зачерпываем как бы воду, колени вместе, ступни вместе, мы зачерпываем с восходящим потоком, мы со вдохом берем эту энергию нежно, очень аккуратно, идем к солнцу, на носочках становимся, даем ему вдар и от солнца возвращаемся с нисходящим потоком. Теперь с восходящим потоком, с вдохом. Снова к солнцу, снова на носочки. И с выдохом через намасте вместе коленки опускаемся вниз. Настолько, насколько это возможно. Отлично. Вдох. Вперед. Поблагодарили солнце на носочке, Стали, стали, стали, стали сильно на носочки. И опустились вниз, но стоя на носочках. Стоим на носочках. Отлично. Возвращаемся снова обратно. Поднимаемся наверх. Руки наверх. Вдох. Сложили вместе. Я обычно одной рукой захватываю другую руку. И отклоняемся в сторону. Обычно та рука, которая снизу, тянет ту руку, которая сверху. Таз при этом у нас максимально подан вперед. Мышцы спины полностью округлены. И мы как бы не просто вниз тянем, а мы вытягиваем в длину. Вытягиваем в длину и ощущаем, как у нас растягивается противоположная левая сторона. Со вдохом поднимаемся наверх, с выдохом в другую сторону. Отлично. Здесь уже у нас... Левая рука тянет правую руку в сторону, в левую сторону. Отлично. Поднимаемся наверх и опускаем руку. Со вдохом руки наверх, выдох на мосте. Со вдохом руки наверх, становимся на носочки. На носочках стоя, немножечко приседаем до половинки, до серединки и опускаемся вниз. Мы стоим на носочках у нас согнуты колени но коленки при этом вместе пытаемся и руки у нас лежат на полу если возможно выпрямляем ноги становимся снова на пяточки становимся снова на пяточки и переводим вес тела вперед максимально переводим вес тела вперед чтобы не упасть чтобы не упасть носом напрягаем наши Кисти. В другую сторону то же самое. Пытаемся выпрямить наши колени, если они у вас согнуты. Пытаемся выпрямить колени, если они у вас выпрямлены. Поднимаем носочки, стоим на пятках. Еще раз вперед. И еще раз назад. Отлично. Сгибаем коленки, даже если вы можете их уже выпрямить. Просовываем туда наши ладошки, но не так чуть-чуть, чтобы у нас ступни наступали, а прямо реально туда, ж до самых запястьй. И в другую сторону то же самое. Выпрямляем колени, выпрямляем спину, как будто мы хотим вырваться, но и у нас не получается. Спина максимально прямая, смотрим вперед, ноги желательно тоже выпрямляются. Полностью опускаемся вниз, освобождаем наши ладошки, делаем к на мудру, так называемый пистолетик, смотрим вперед. Если у вас не получается опустить таз вниз, пожалуйста, не поднимайте пятки. Пятки должны быть внизу, стойте как-нибудь вот так, если у вас не получается опуститься вниз. Ставим ладошки впереди, поднимаем таз, пытаемся выпрямить ноги. Отлично, сгибаем ноги, выпрямляем одну ногу, выпрямляем другую ногу, отлично, опускаем таз снова вниз и теперь переходим на носочки, не просто переходим на носочки как-то там, а максимально пытаемся поднять наши пятки наверх, да, не просто как-то так, а вот максимально чуть ли не под 90 градусов, отлично. Делаем на намасте, опускаем коленки вниз, поднимаем их снова наверх, опускаем их где-то до серединки, снова поднимаем наверх, опускаемся максимально вниз. Отлично. Вытягиваем руки в Шипана Мудру наверх, поднимаем руки наверх и стоя на носочках пытаемся медленно Никуда не спеша подняться. Выдох пятки, опускаем руки. Отлично активируются наши мышцы, отлично активируются наши ноги, отлично активируется наша спина. А теперь, друзья, давайте активировать верхнюю часть спины и руки. Становимся снова пряменько. Макушечку тянем наверх, да, немножечко мы... Подбородок опускаем вниз, чтобы у нас макушка была как будто продолжение позвоночника. Да, то есть вот такого не надо. Немножко макушку наверх тянем. Здесь таз поворачиваем вниз, копчик смотрит вниз. Со вдохом руки наверх, немножко назад, вот прямо совсем чуть-чуть назад. Не надо никаких там супер прогибов. Чуть-чуть назад и с полностью прямой спиной пытаемся наклониться вниз. Ноги желательно, чтобы были прямые, но если вам тяжело, можно, конечно же, их согнуть. Снова пытаемся выпрямить ноги. падахастасана, Здесь мы делаем так называемую утка Насану. То есть надводим руки немножечко вперед, переводим вес тела вперед и пытаемся выпрямить спину. Отлично. И теперь мы переходим с вами в упор лежа. Как вы будете это делать? Например, одну ногу отвести, другую ногу отвести. Или вы можете делать это прыжком. Или вы можете зависнуть в воздухе, потом отодвинуть ноги на ваш собственный выбор. Упор лежа. В упоре лежа мы делаем одно единственное отжимание. легкую его часть. То есть опускаемся вниз. Здесь мы ставим наши руки под нашими плечами. Максимально прижимаем локти к нашему телу. И как будто бы у нас бочка лежит на спине, мы огибаем эту бочку сверху. То есть мы переводим тело максимум вперед, а потом как бы огибаем эту бочку, чтобы по кругу поднимаемся наверх. Отлично, напрягаем мышцы таза, напрягаем мышцы нижней части спины и вдавливаем таз вниз, чтобы у нас было хорошо напряженная каркас. Здесь опускаемся немножечко вниз, примерно там на ребра. И проворачиваемся в одну сторону. Пытаемся увидеть обоими глазами обои пятки. Обе пятки. И в другую сторону. Отлично. Возвращаемся обратно и снова делаем классическую кобру. Наклоняемся снова вниз. И ставим руки так называемый свинкс, то есть плечи у нас над локтями. Здесь в свинксе очень интересное упражнение. Мы здесь делаем как бы наоборот, то есть мы расслабляем наш таз, то есть не как в кобре, когда там все напрягалось, а наоборот расслабляем нижнюю часть спины, расслабляем таз, но при этом наше солнечное сплетение, вот тут у меня солнечное сплетение, я солнечное сплетение тяну вниз. И получается, как будто все, что ниже солнечного сплетения у меня расслаблено и лежит неподвижно на земле, все, что выше солнечного сплетения, а именно лопатки и плечи, у меня тянутся наверх или тянутся назад. С выдохом проворачиваемся в одну сторону и пытаемся увидеть наши ступни обоими глазами. Это значит, что когда мы закрываем один глаз, мы видим две пятки. И когда мы закрываем другой глаз, мы тоже видим две пятки. В другую сторону то же самое. Отлично. Возвращаемся обратно. И здесь еще выше тянем плечами назад. И еще сильнее опускаем солнечное сплетение вниз. Если мы делаем это более-менее правильно, мы ощущаем, как у нас средняя часть спины... Очень хорошие такие напряжения или растяжения мышц, что редко бывает в других асанах. Опускаемся аккуратненько вниз, вытягиваем наши руки вперед, таз прокручиваем таким образом, чтобы у нас спина округлилась, да? таз вперед, копчик мы как бы назад тянем. Здесь мы поднимаем ноги, втягиваем таз в землю и поднимаем руки, так называемый супермен холд, да, это тот, который летит, но обычно супермен смотрит у нас не вниз на город, а смотрит вперед, туда, куда ему надо летать. Поэтому, друзья, не опускайте голову вниз, смотрите уверенным взглядом вперед, отлично, опускаемся снова обратно в расслабление. Если вы устали, друзья, если вам тяжело, мышцы спины устали, и можно сделать из рук подушечку, немножечко отдохнуть, буквально пару дыхательных циклов. Здесь со вдохом мы сгибаем наши ноги, сгибаем наши руки и пытаемся захватить нашими ладошками голеностопные суставы. Если вы начинающий в йоге и вам тяжело это упражнение делать, не обязательно насиловать себя можно просто поднять ноги и руки наверх если у вас получается можете делать это вместе то есть тянуть ногами руки руки ноги если же у вас есть какие-то ремни и приспособления я если честно не советую вам их использовать но если вам нравится можете конечно но лучше использовать только свое тело для практики йоги Аккуратненько возвращаемся обратно, но все еще держим наши голеностопы. Опускаемся, аккуратненько придвинуть наши пятки к тазу. Да, расслабляем полностью бедра, расслабляем полностью таз, расслабляем полностью нашу спину. Со вдохом отпускаем наши ноги, аккуратненько они у нас Ложаться. Здесь мы руки снова подтягиваем под наши плечи. Со вдохом мы переходим с вами в кобру. Аккуратно устраиваем наши ноги на подъемы и пытаемся поднять таз. Поднимаем таз в так называемую собаку мордой вверх. Здесь мы поднимаем наш таз и переходим в собаку мордой вниз. В собаке мордой вниз мы пытаемся поставить наши пятки на мат. Для этого мы сгибаем одну ногу и в пяточку другой ноги тянем к мату. И здесь наоборот. Одну ногу сгибаем, другую пятку тянем вниз. Отличное растяжение у нас икроножных мышц и отличная проработка мышц спины. Отлично, если вы чувствуете в пояснице какое-то неудобство какое-то, можно немножечко перевести тело вперед и прокрутить тазом в одну сторону и в другую сторону. Да, это как бы расслабит, успокоит ваши мышцы, они расслабятся и дадут вам большей свободы. Отлично, из собаки мордой вниз мы снова делаем собаку мордой вверх, но пытаемся перекатиться нашими ступнями, чтобы они у нас улеглись, они а стояли на подъеме. И еще один разочек, снова собака мордой вниз и пытаемся аккуратно прыгнуть или перейти вперед, так, чтобы у нас ступни были между ладошками. Да, чтобы ступни у нас и ладошки были на одной с вами линии. Отлично. Делаем на намасте. Доходим примерно до серединки. И пытаемся нашим локтем, скажем так, левым локтем достать до правого колена с внешней стороны. Когда мы проделали это упражнение, мы обнаружили, что на намасте у нас где-то около плеча. Поэтому, отталкиваясь локтем о колено, мы прокручиваем нашу спину таким образом, чтобы на намасте было в центре груди, там, где она, собственно, и должно быть. Смотрим мы, конечно же, наверх. Устремляем свой взор в божественную визу. Аккуратненько возвращаемся обратно. Опускаемся вниз. Парочку дыхательных циклов. Возвращаемся снова наверх. И делаем то же самое в другую сторону. Да, тоже хорошенечко прокручиваем спину, чтобы у нас с вами <coughs> позвоночник был подвижен и мобильным. Возвращаемся обратно, делаем к Шипана мудрый пистолетик и аккуратненько поднимаемся наверх. Опускаем руки. Мы активировали с вами среднюю часть позвоночника, среднюю часть спины, мы активировали с вами тазобедренные суставы, конечно же, ноги, различные мышцы, бедер, теперь верхняя часть спины и вот этот вот двенадцатый позвонок, который постоянно дает многим людям проблему, из-за которого растет горб и вообще собираются различного рода соли, различного рода осложнения. Протестировать, есть ли у вас проблемы или нет, можно очень просто. Попросите кого-нибудь, чтобы вам сделали. Ну, не то чтобы массаж, но просто немножечко вот так вот пальчиками чуть-чуть придавили на трапеции. Если вы абсолютно не испытываете никакой болевых ощущений, то тогда у вас все в порядке. Если вам жутко больно, значит, у вас много солей, надо что-то делать. Например, заниматься йогой по средам на канале Йога Чести. Только я попрошу вас, чтобы кто-то другой вам надавил. Потому что, когда вы сами себе давите, вы как бы ментально, интуитивно уже сжимаете, спазмируете мышцы. И поэтому вы не можете определить, больно вам там или нет. Поэтому, друзья, есть одно замечательное упражнение, которое мне очень нравится. Для этого мы расставляем наши ноги где-то на 3,5 ступни. У нас... Ступни наши более-менее параллельны, то есть не обязательно там их э, более-менее. Значит, можно и так поставить, и так, но сильно не переутруждать, не в этом смысл. И теперь, друзья, представьте, что вы очутились на стройке, и вам нужно давать одно большое ведро, тяжелое, наверх. То есть вы стоите на втором этаже, берете ведро с первого этажа и подаете его на третий вот оно, это ведро, тяжеленное, здоровенное, такое тяжелое, что вы не можете его просто взять. Вам нужно сначала отвести плечо наверх, затем локоть наверх, и затем подать его снова наверх. Отлично. Теперь другой рукой берете это ведро, отводите плечо максимально наверх, затем локоть максимально наверх, и затем передаете ее наверх на третий этаж. А теперь, друзья, заканчивается рабочий день, а увы, только два ведра передали, а надо еще намного больше. Поэтому, друзья, быстренько в обе руки. Сначала одно ведро, и когда у нас то ведро на третьем этаже, мы уже берем то, что снизу, и возвращаемся, делаем другое. И таким образом, постоянно выполняя это замечательное упражнение, мы ощущаем, как мышцы над лопатками, мышцы трапеций у нас с вами отлично прорабатываются. Отличненько. И в завершение, друзья, чтобы веселее было нашему позвоночнику, мы опираемся с вами вниз и проворачиваем. Одно плечо идет вниз, другое плечо идет наверх. В другую сторону. Отличненько. Возвращаемся обратно. Делаем глоточек воды. И переходим к активации наших тазобедных суставов. И мышц сухожилий и связок наших ног. Усаживаемся поудобнее. И берем наши ноги. Таким образом, чтобы... У нас было с вами расстояние. В принципе, в теории мы расставляем наши ноги таким образом, то есть длина и ширина между нашими ступнями, как будто бы если мы с прямой спиной наклонимся вперед, у нас голова поместится прямо сюда. Это значит, друзья, что если мы так ставим, то голова у нас сюда никак не поместится. Если мы поставили ноги где-то так, у нас тоже голова Туда не поместится. Где-то вот примерно на серединке. Таким вот образом. Да, можно даже чуть поближе. Да? Так, друзья, и теперь мы с вами активируем все мышцы наших ног. Это упражнение мне очень нравится. И в своей разминке, в своей практике йоги я практически постоянно его выполняю. Для этого мы наклоняемся немножечко вперед. Если вы наклонились больше чем 45 градусов, 45 градусов это примерно так. Если вы ниже наклонились, то пожалуйста не округляйте нижнюю часть спины, а наоборот вытягивайтесь. как будто вы хотите солнечным сплетением достать впереди или подбородком хотите достать впереди. Да, друзья, здесь идет, конечно же, вот эта вот микрокосмическая орбита, которая поднимается по передней части нашего тела, и мы как бы активируем тем самым, что мы заводим голову назад и открываем на астральном теле нашу пятую чакру Вишутху. Да, вот мы наклоняемся и пытаемся достать, как бы объединить низшие чакры с чакрой нашей, нашего творчества, с головой чакрой Вишутха. Когда мы ощущаем, что мы не можем наклониться вниз, нам, конечно, в этом что-то мешает. Во-первых, надо определить, что нам там мешает. Например, мышцы спины не дают нам, да, болят, что-то там не тянутся. Для этого мы проворачиваем в одну, в другую сторону. Да, можно немножечко даже прокрутить тазом, да, какие-то миллиметровые движения тазом. Если мы чувствуем, что из тазобедных суставов нам не получается, то здесь, конечно же, мы можем коленки в одну-в другую сторону помахать мы можем также как бы тазобедренные суставы в одну-в другую сторону продвинуть и конечно же мы можем прокрутиться в одну-в другую сторону да но ну и что еще что замечательно в этом упражнении что мы можем в принципе поднять наши ноги и в принципе их опустить да? то есть мы как бы еще одну степень свободы здесь видим которая может вверх вниз у нас делаться да, опускаемся все ниже и ниже вверх и расслабляем, активируем все наши сухожилия. Отлично! Возвращаемся обратно. И теперь наши ноги раскладываем максимально в разные стороны, но при этом без каких-либо болей. То есть не нужно там специально как-то хитро садиться на шпагат или просить соседа, чтобы он вам потянул куда-то ногу. Пожалуйста, ничего такого не делайте. А просто под собственными мышцами, под собственным весом, под собственным углом расставляйте ноги в разные стороны. Здесь мы в тазобедных суставах прокручиваем наши ноги. Для этого ступнями в одну в другую сторону, махаем как бы. Да, если у вас не получается это сделать, например, вы у вас согнутые колени, да, как бы ну, мышцы не опускаются, то ничего страшного. Когда вы вращаете ноги, вы можете переходить с одного половинки таза на другую. Да, если же ноги у вас выпрямлены, отлично. Можно делать дальше. Так, друзья, здесь мы немножечко прокручиваемся в одну сторону, немножечко прокручиваемся в другую сторону. Да, чем сильнее мы делаем амплитуду, тем ниже получается у нас опуститься вниз. В одну сторону и в другую сторону. Пожалуйста, без каких-либо побочных ощущений, без каких-либо ощущений блокад или болей или еще чего-то. Да, должно быть дискомфортно, для этого мы занимаемся йогой, чтобы все блокады убрать, но никакой боли быть не должно. Поднимаемся наверх, прокручиваемся максимально в одну сторону, опускаемся вниз. Примерно до 50%, до половины, вашей возможности, вы опускаетесь вниз и начинаете прокручивать ноги в одну-в другую сторону. Да, в тазобедных суставах здесь, в тазобеданных суставах здесь. Прокручиваем тазом, прокручиваем спиной, чтобы мы ощущали в динамике, чтобы никакая маленькая сухожилие у нас там не спазмировалось и не давало нам потом лет через сколько-то каких-то неприятных эффектов или сюрпризов. И с каждым разом пытаемся сделать намерение опуститься вниз. Мы опускаемся вниз, для, поэтому наши мышцы, конечно же, не хотят терять стабильности, они напрягаются. Мы их как бы уговариваем нашим движением, что ничего страшного не случится, что мы осознаем первичность нашего тела над нашим сознанием. Да, хотя это не совсем энергетически правильно, но для тела это очень важно знать, что мы контролируем весь этот процесс. И таким образом опускаемся все ниже, ниже и ниже. И, конечно, друзья, мне не стоит, наверное, вам напоминать, что если мы что-то с вами тянем, то эта мышца или сухожилие должно быть полностью расслаблено. То есть если вы ощущаете жуткий спазм где-то и пытаетесь это растянуть, то единственное, что вы добьетесь, это только растяжение или надрыв. Нам ни то, ни другое с вами не нужно. Поднимаемся снова наверх и без паузы наклоняемся в другую сторону. То же самое здесь, вращаем тазобедных суставов. Здесь важно, чтобы у нас отлично работали тазобедные суставы. Отлично. Опускаемся снова вниз и при этом пытаемся максимально да, расслабить и смобилизировать наши суставы. Отлично. Поднимаемся наверх. И теперь то же самое мы делаем. Вперед. Здесь очень важно, друзья, я всегда на своих тренировках говорю, мы постоянно опираемся на ладони. Пожалуйста, не делайте так, как делают в Калистениксе или в Пилатусе, когда они расставляют руки в разные стороны и мышцами спины наклоняются вперед. Это неправильно. Вы травмируете себе тазобедные суставы и мышцы спины. Поэтому только опираясь на ладошки, максимально расслабив мышцы спины до такой степени, чтобы как будто вы собираетесь спать, как будто мышцы засыпают. Вот на такое уровне дыханием, выдохом вы расслабляете мышцы спины и аккуратно ладошками продвигаетесь вперед. Никакого давления извне. Пожалуйста, не уподобляйтесь тренером советских школ, когда к маленьким девочкам садились сверху здоровенные тренера на спину, и они там делали какие-то супер растяжки. Пожалуйста, друзья, не делайте так. Только по собственным весам наклоняйтесь вниз и аккуратно ощущайте, как у вас растягиваются, расслабляются, и тело начинает вам доверять. Вот что важно. Конечно же, не забываем, чтобы наши тазобедренные суставы двигались. Некоторые любят настолько себя истощать, что они так сильно наклоняются вниз, что уже там ничего не двигается, ни какие то забедные суставы. Это, друзья, тоже не есть хорошо. У вас дома не показательное выступление, ни йога-спорт, где вы выступаете на чемпионате мира, не нужно себя травмировать в обычной практике. Поэтому все должно быть контролируемо, расслаблено и мобильно, и хорошенечко все должно функционировать. Да, поэтому постоянно двигайтесь. Здесь, друзья, для тех, кто уже достаточно низко наклоняется, не забываем о том, что мы наклоняемся не головой вниз. Мы не хотим лбом или носом достать пола. Мы хотим уложить наш живот на пол. Для этого мы руками подтягиваем тело вперед. Да? Как будто у нас здесь такие поручни. Мы тянемся вперед. А мы тянемся вперед и вытягиваем, растягиваем наши мышцы и мышцы. Мобилизируем тазобедренные суставы. Возвращаемся, друзья, мы снова обратно с вами. Отлично. И здесь очень аккуратно, ничего не напрягая, берем нашими ладонями ноги и аккуратно сводим их вместе. Мышцы полностью расслаблены, ничего не напрягается. Берем две ступни, сводим вместе и аккуратненько раскладываемся в так называемой падопедрении. Канасани, или некоторые называют ее Гаракшасана, или так называемая бабочка. Почему бабочка? Потому что мы как будто коленками, как крыльями бабочки двигаем в одну в другую сторону. Да, очень отличное упражнение для развития тазобедных суставов. Но, друзья, бытует мнение, что если вы делаете хорошо бабочку, то ваши тазобедные суставы настолько хорошо открыты, что вы можете сесть на шпагат. Нет, друзья, это не так. Шпагат шпагатом, а бабочка бабочкой. Да, это тоже тазобедные суставы, но немножко не тот угол, немножко не та зона. Поэтому, друзья, не нужно себе этими упражнениями как-то гиперразвивать то, что не разовьется. Поэтому, друзья, Гаракшасна, кстати, названа в честь мудреца Гаракши, который медитировал в этой асане и просветлился. Поэтому мне больше нравится название Гаракшасна, чем Пада канасана. Да, друзья, и с бабочкой такое значит, что когда мы двигаем с вами нашими коленями, когда-то у нас вот эти мышцы, которые у нас недостаточно растянуты, полностью расслабляются начинают нам доверять. Именно в этот момент мы берем наши локотки и придавливаем наши бедра максимально вниз. Да? Вот мы придавливаем бедра, хватаем себя ладонями за ступни и притягиваемся вниз, да? мы максимально опускаем наши колени вниз. Когда-то, когда-то через какое-то время мышцы снова начинают напрягаться, да, они не понимают, что мы от них хотим и начинают спазмироваться, да, им главное, чтобы наши суставы не вылетели из суставных сумок. Этого не произойдет, но мышцы все равно боятся, тело все равно боится, и оно начинает напрягаться. Для этого мы возвращаемся обратно и снова делаем это упражнение, показывая тем самым телом, что мы ощущаем, мы чувствуем, у нас налажен диалог с телом и мы спокойно можем делать э, то что говорит нам наше тело или шепчет нам наше тело и делаем несколько подходов снова наклоняемся вниз снова возвращаемся наверх снова расслабляем когда-то в практике вы будете чувствовать что когда вы наклонились уже вниз Полностью, несмотря на то, что мышцы немножко напряжены, вы все равно можете двигать тазом, вы все равно можете расслаблять эти мышцы. Таким образом, вам не придется уже делать эти упражнения, когда коленки в одну, в другую сторону двигаются. Поэтому вы сможете просто наклоняться вниз и тянуть свою грудную клетку к ладоням. В идеале, конечно же, живот у нас полностью укладывается на раскрытые ступни. Поднимаемся снова наверх и снова немножечко вращаем тазом. Если мы ощущаем, что мы можем больше, если мы ощущаем какой-то потенциал, перед тем, как этот потенциал реализовать, например, наклониться вниз или провернуться или еще какую-то асану сделать, я вам очень настоятельно советую взять ваши ладошки, забросить их назад, поднять немножечко таз и прокрутить тазом в одну сторону и в другую сторону, чтобы ваши... Тазобедренные суставы были максимально мобилизированы и максимально активированы вперед тазом, назад тазом. Да? Это отличная асана для развития тазобедных суставов, но она не стопроцентно не идеальна. Шпагаты еще никто не отменял. И, друзья, теперь в завершении к этому сету мы с вами возьмем немножечко. Сбалансируем на крестце. Поднимаем наши ноги, разворачиваем ногу в сторону, выпрямляем ее или пытаемся ее выпрямить. Другая нога все еще стоит у нас, нет, не стоит, а висит в воздухе. Возвращаемся другую ногу. другую сторону. Отлично. И обе ноги в разные стороны. Да, когда мы делаем это упражнение, пытаемся макушку максимально потянуть наверх. И не теряем равновесие. Из моей преподавательской практики могу сказать, что когда вы делаете это упражнение, смотрите, чтобы сзади не было стены, потому что голова потом будет очень болеть. Аккуратненько возвращайтесь обратно. И делаем то, что мы делали в несколько онлайн эфирах. Не знаю, из-за качества интернета вы это видели или нет. Мы как бы делаем крест, накладываем руки на наши ноги. И нижняя рука, вот у меня, вот эта рука, она у меня снизу находится. И я нижней рукой вытягиваю свою ногу. Да, вытягиваю и выпрямляю ее. А другая нога выпрямляется автоматически. То есть вам не нужно прям супер выпрямить ноги, но стремиться к этому конечно же, стоит. Обратно. Сдвигаем снова две наши ступни. Берем наш крест, разворачиваем его, накладываем его снова на наших ступни. И здесь мы вытягиваем, вытягиваем вот здесь вот нашу нижнюю руку, выпрямляем его вперед. Отличненько. Снова уводим. И теперь, друзья, практически то же самое, но Коленки у нас вместе. Сначала одну ногу выпрямляем или пытаемся ее выпрямить. Вторую ногу выпрямляем или пытаемся ее выпрямить. И две ноги выпрямляем. Если вы выпрямили две ноги, не забудьте немножечко покрутить вашими ступнями. Отлично. Опускаем ступни, немножко переходим вниз. Разминаем нашу поясницу в одну в другую сторону, да, осознаем себя в своем теле и делаем несколько упражнений для нашей спины плюс пресс, да, так называемая навасана или поза лодочки. Давайте, друзья, переходим снова на крестец, поднимаем ноги, вытягиваем руки и если вам тяжело, можете ноги сгибать, если вы чувствуете все потенциал, выпрямляете ноги. Отлично, не буду вас сильно нагружать, возвращаемся обратно. Это была, друзья, средняя лодочка, нам нужно, я не знаю, друзья, из какого города вы нас смотрите, но, допустим, из какого-то очень большого города. А для того, чтобы спасти весь город, нужно очень большую лодку, чтобы все люди туда поместились. Поэтому, друзья, отклоняемся немножечко ниже, выпрямляем ноги и делаем такую большую длинную лодочку. Отлично. Снова немножко отдыхаем. Да? Если вы чувствуете в себе какую-то нужду в каких-то упражнениях, немножко в одну в другую сторону, да? чтобы спинку нашу расслабить. Я, друзья, живу в очень маленьком городе, можно сказать, даже в деревне, поэтому здесь людей очень мало. Делаю только для себя одного лодочку, чтобы я сам туда и поместился. Поэтому руки немножко ниже, ноги немножко выше. Отлично. И, друзья, вы из маленького города переехали в большой город. да? Вот в такой здоровый город вы переехали, вот в такую большой лодочка вам понравилось. И есть такие индивиды, друзья, которые переехали на природу, которым нужно больше воздуха, они переезжают обратно в деревню. Я надеюсь, вы делаете со мной, друзья, или вы уже прекратили? И еще парочку раз. И еще последний раз. Отлично. И расслабляемся. Так, друзья, расслабляем пресс. С городами у нас теперь все понятно. И теперь, друзья, тоже очень важный момент. Есть такая аштанга виньяса йога. И эта аштанга виньяса йога подразумевает, что каждая асана или каждый сет асанов нужно как бы сохранить. Это... Ну, можно так сказать, вы написали какой-то документ, вы сохраняете, нажимаете на символ дискетки, и он вам сохраняется. Что же делать с психоэмоциональным э, текстом, да, или с психоэмоциональным состоянием? Его тоже можно сохранить, для этого мы сделаем с вами виньясу. Виньяса означает связка, и в принципе предполагает с одного упражнения в другую связочку делать. Так, друзья, виньяса, виньяса. Мы делаем с вами достаточно такой продвинутый вариант, ну скажем так, средний вариант, то есть не совсем начальный, но в то же время не совсем сложный, не совсем продвинутый. Начинается он из упора лежа, С вдохом мы переходим с вами в собаку мордой вверх, то есть мы передвигаем наши ступни, мы устремляем наш нос наверх и мы устремляем наш таз вниз. Ничего у нас не лежит на полу, только ступни и ладошки. Из собаки мордой вверх мы переходим в собаку мордой вниз. Ставим пяточки вниз, пытаемся потянуть нашу макушку книзу. Из собаки мордой вниз мы поднимаем голову, сохраняя пятки наверху. Пытаемся тазом повернуть наверх, округлить спину, сделать спину более-менее параллельно земле. Из этого упражнения с выдохом мы опускаемся вниз, в собаку мордой вниз. И с собаки мордой вниз переходим в собаку мордой вверх со вдохом. И с собаки мордой вверх снова в упор лежа. Итак, друзья, два раза мы делаем вместе со мной эту виньясу. Вдох собака морда вверх. Выдох собака мордой вниз. Без промежуточных дыханий вверх собака морда вверх. Вниз, голову наверх. Выдох. Опустили в собаку морда вниз. Вдох, собака морда вверх, снова. Выдох, собака морда вниз. Вдох. Выдох, снова собака, морда вниз. Вдох, собака морда вверх. И выдох, упор лежа. Отлично. Отпрыгиваем таким образом, чтобы ноги у нас были за руками, но на одной линии. Да? Отлично. Выпрямляем полностью ноги, если у нас это получается. Затем устремляем наши руки где-то на коленках. Выпрямляем полностью нашу спину. Так, снова поворачиваемся. Снова мы выпрямляем нашу спину вперед, макушку тянем наверх. И теперь, сохраняя положение спины, выпрямляем руки вперед. Обычно в этом положении руки слишком низко, голова слишком высоко. Поэтому поднимаем руки наверх, голову опускаем ниже. Со вдохом поднимаем руки наверх и выдох, опустили руки.